большой курский. и изготовитель город курск минск что-то там еще что бла-бла-бла очень хороший завтрак получается из кофека и вот такого супер контика супер контик у нас очень половинный поскольку в нем содержатся мои любимые эмульгаторы, подсластители. В общем, вся таблица Менделеева, то что нам надо Е-471, Е-160, Е-100. Вкусняшка. Самый хороший полезный завтрак на сегодняшний день. Так, все-таки надо разобраться какая калорийность его так какао-порошок тут есть калорийность его 490 килокалорий еле нашел ну и кофе 300 миллилитров с сахарозаменителем для диабетиков вот такой вот Завтрак, обед вообще на работе, тот же самый кофе с заменителем и двойная порция вот такой вкусняшки. Чего у нас тут? Все натуральное, в одном пакете у нас получается 130 килокалорий, ну 260 килокалорий. Вот в такой вот кашке, кашка с клубничкой объедение. двойная порция обед работа потом чтобы все это сжечь придется идти пешком до метро и пешком от метро домой супер контик у нас 483 и 33 килокалории далее можно скачать мобильное приложение и при помощи этого мобильного приложения ввести подсчет калорий в сутках очень удобно будет ну и подытожим сегодняшний вечер первого дня драниками со сметанкой здесь 254 грамма это драники и 25 грамм сметаны. Вот, подошел первый день к концу. Что хотелось бы отметить? Здесь будет активность за целый день. Ну и как бы по калорийности можно будет посчитать в конце дня. Ну то есть сейчас в конце дня. Вот. На улице. У нас сейчас минус 15, 22, 0,7. Все, всем пока. Ждем завтрашний день.